Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тачи, где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня мы с вами разберем слово «минуду», которое употребляется как в разговорном испанском, так и в обычном, так сказать, книжном испанском, литературном. Прямое значение «минуду» — это маленький, неважный, то есть как синоним «пекеньо». Например, «сепресе нос ульвидан лас косас менудас», да? В принципе, мы всегда забываем про какие-то маленькие, неважные там, не знаю, вещи, предметы, чувства, потому что лакосы это может быть все, да? Также, минута может проводиться как хороший, отличный, замечательный, да? То есть, и в этом случае прилагательно, вот эта минуту да, стоит перед существительным и употребляется без артикля. Например, минуту кочи, вот это у тебя машина, да, либо минут uh, uh, либо например минута комиссии от вот это у тебя классная прям uh, как это называется комиссией боже мой футболка и также еще переносное значение минуту это синоним гранды то есть большой да и ставится перед существителем и идет без артиклем например. Минуду тот eh? вот это тебе повезло, вот это у тебя успех, да, вот это у тебя прям большой успех. То есть значение от существительного, да, минуду может быть нести как усиливать, вернее, отрицательные стороны, либо положительные. Например, минуду бау uh, eres tu, eh? Вот ты вот вообще очень ленивый, капец какой-то ленивый, да. Переносное значение минуту еще настоящий, то есть синоним вердadero, да. И опять оно идет перед существителем и без артикля. Например, минуда шпиастайчай, да, вот это вот вот она у тебя прям вот прям настоящая шпионка. Ну помнишь, знаешь, что она там проверяет у тебя все, там вот вынюхивает и понимает, ага, ты там был, потому что так-так. Вот и вы говорите минуда шпиастайчай, вот это она у тебя шпионка. И еще минутопереносное значение, это как плохой, и отвратительное то есть синоним слова мало. Да, и в этом случае оно опять идет перед существителем и без артиклем. Например, минута нотиция, да, вот эта новость, вот это вот ты мне сказал, да, там вот. Прям ты меня расстроил. Также минуту может еще употребляться вместо мой. То есть очень, да. В этом случае оно согласуется с существительным вроде и в числе, например, минуту, иронику и шестой мунду. Вот очень ироничный этот мир. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно мне в комментарии, я на все отвечу. И не забывайте заходить на мою страничку. моей языковой школы. там... Не только курсы по испанскому и английскому языку, но еще и различные полезные ресурс, ресурсы для изучения испанского языка. И подписывайтесь на мой инстаграм.